Ну, я думаю, это вот так вот лучше. Всем здорово, с вами Дэн. Мы на канале V1 И сегодня мы играем в игру, которую я не ожидал от себя, что я буду в нее играть. Я, честно скажу, играл в Формулу-1. Но сегодня мы играем в World Rally Championship, чемпионат мира по ралли. Пят пятая часть данной игры. Сегодня мы будем пытаться что-то натворить в данной чебучке. Итак, собственно говоря... Начнем с того, что я скажу. Итак, а второе, то, что я навалил в интро кучу пафоса. Как всегда, извиняюсь. Ребята, я очень люблю пафос. Итак, собственно говоря, во-первых, я хочу себе звук увидеть. А его я увижу только когда вот так вот сделаю, да, более-менее. Итак, хотя можно, кстати, звук убрать. Сейчас мы уберем звук. Так, штурм, громкость музыки. Так, штурм, пожалуйста. Так, громкость двигателя, громкость фоновых звуков, общая громкость так. Давай вот так вот. Я ставлю. Блин. Твою налево. Сейчас управление. У нас контроллер. Ступность газа. Так, косок управление. Все отлично. Итак, сейчас настроили мы, короче, так, настроили мы. Так, настроили мы все-таки наши гоночные кондиции, теперь надеюсь, что мы все-таки сыграем в ралли. Так, начнем, значит, мы поедем в одиночный режим, а мы проедем быстрый этап. Бла-бла-бла-бла, все, я понял. Так, значит, автомобили и команда, значит, какой спецучасток? Спецучасток мы пройдем, а есть Россия сразу, чтобы прям это патриотический дух почувствовать. Нет, по-моему, самый ближайший это Финляндия. А, ну, давай-ка. Ну, давай Финляндию. Финляндию. Маккапера, Юкаярви, Хорка, Михинпа, Йорк. Мне больше нравится восход, полдень, погода. Ну давай, солнечно, полдень. Полдень, да, полдень. Пять километров у нас спецучасток. Так, окей, ладно. Итак, собственно говоря, автомобиль и команда. Значит, мы будем гоняться за... Я уже здесь посмотрел предварительно, какие есть гонщики. Да, есть более-менее известный параллельным меркам. Там есть Себастьян Лев, здесь Себастьян Аже, вот на ваших экранах. Но ну, никому нафиг это не интересно. Поэтому мы будем гоняться за... Будем отстаивать честь СНГ. Надо записать еще раз. Я здесь уже предварительно посмотрел, какие есть гонщики. Есть более-менее известный Себастьян Ажье, есть Яри Матилафла, есть э, по меркам ралли Себастьян Лев, Знаю, никому это нафиг интересно, поэтому сразу поведем. Русских гонщиков здесь нет, зато здесь и Руберт Кубица есть, который тогда еще в ралли гонялся, сейчас в Формуле-1 тест-пилот. Будем отстаивать. Часть СНГ. Украина. Юрий Протасов и Павло Череп... Череп... Блин, твой дивизия. Юрий Протасов и Павел Черепин. Черепин, неважно. Павло, короче. Дарница Моторспорт. Значит, спецучасток. Конфигурация машины. Асфальт... С... Так, раз... Так, иди нафиг. Так, спецучасток. Я хочу выбрать... Я хочу погоняться в Финляндии. Выбор... Выберем мы Юкаярви. Э, в полдень солнечная погода так как подтвердить так отлично. Это надо поднастроить так автомобиль конфигурация машины начать ну что начнем нашу гоночку сейчас наша птичка полетит Так. Ох ты, так. ⁇ -мо ⁇ какой звук-то! Так. Чтобы понимали, я управляю на... Ну, так, подождите, сейчас такое, что сделаю. Так, опция, я хочу звук немножко убавить. Звук, так, вообще, чуть-чуть убавить. А, да, да, да, да. Так. А, так. Ну, я играю на джойстике. У Леха Легко играет на руле. Поэтому для меня немножечко это в новиночку. Хотя я давно хотел ралли купить. Эта игра просто была по скидке в стиме, поэтому. Резко я торможу, из-за того Не переживайте, что резко тормозит машина, потому что у меня стоит помощник, который сам по себя тормозит. Моя сейчас задача не врезаться ни в какой-нибудь столб. Так. Ой. Господи. твою налево. Так. О, хорошо. Хорошо, въехал. Давай, давай, давай, давай, давай. Так, только не съезжайте. Все снес. Ура, поехали дальше. Боль твою дивизию самое лучшее вождение в мире видели сейчас я вам показываю Блин, твою налево отлично у меня передний мантик передней части машины уже повреждена хотел сказать нету но пока не пока еще есть так не мотай его так А, а, блин, у меня мотает машину, я поймать не могу Блин, я сейчас точно что-нибудь побрить Самое главное, я оставил функцию, что если у меня повреждается машина, то ее тяжелее становится управлять Поэтому немножко весело Не, на руле, конечно, здесь будет круче Блин, ты что ж такое? Так. Обычно во время гонок я не говорю. Какие классные цветочки, ей богу. Красота. Еду медленно, прям. как Тащусь как черепаха. А спецучасток, напомню, всего лишь пять с половиной километров Так, понятно, у меня зад начинает повреждаться Ну ладно, хотя бы спецучасток, надо доехать уже без всяких таких больших столкновений Так, давай за... за сало... Давай, пацаны. Докажите, что СНГ-гунчики тоже могут. О, о, обрезал, срезал. Так. Ну давай, давай, давай. Ой, хорошо, как вошел в поворот, прям как батя. Блин, да что будешь делать? Оп. У меня сейчас может проблема быть с скоростью, но я уже закончил почти без участок Сейчас доеду. Давай, из 5 минут хотя будет. Опа, Набираем газик. Газик, газик. об Все, финиш. Так, отлично, значит, 4.33 у нас время. Ну да, естественно, мы 20 потому что здесь люди проехали 3.46. Ну, кстати, не так все хотя... <с> Нет, все-таки что-то плоховато будет. Тут у нас выиграл Мацосберг. Так, ну ладно, ведь это не важно. Так, собственно говоря, у меня такого генерального плана не было на этот ролик. Ну, давайте так. Итак, ставим цели на сегодняшние спецучастки. Значит, мы сейчас проезжаем три спецучастка. Я вообще должен это вначале был говорить, ну пофиг. Значит, проезжаем три спецучастка. И должны в каждом последующем, получать после этого три спецучастка, хотя бы войти в топ-15. Выходим в топ-15. Работа выполнена. Задача минимум войти хотя бы один раз. Итак. Собственно говоря, едем дальше. Значит, у нас. Юрий Протасов Павел Черепин не, не выполнили данную задачу. Точнее, не так, мои руки-крюки не выполнили эту задачу. А, так, собственно говоря, значит, спецучасток Финля... Фин... финский был преодолен. Так, значит, поедем мы в Мексику на трассу Хуана Хуатито где-то фейс-памом где закидывается испанец испаноговорящий итак, мы заходим на трассу Хуана Хуатиту находящийся в прекрасной стране под названием Мексика, но я поменяю поменяю кабалит и поменяю на Роберта Кубицу и Мачина, Мачи Мабехос Поменяю на Роберта Кубицу и матчика шипаника. Надеюсь, я правильно произнес вашу фамилию. Итак, собственно, или, да, <смех> да поменяй ты мне на Роберта Кубицу. Все, ура! Значит, едем по мексиканскому участку. Задача попасть 115. Конфигурация машины. Дай-ка. Так, машина у нас гравий. Гравий асфальтный. Гравий, гравий. Так, переднюю подвеску. Ой, я ни хрена, если честно, не понимаю в этих блин, настройках, если честно, какие-то там мягкие, какие жесткие. Поэтому оставим все на более-менее средних настройках. Так. Я думаю, все, можно подтвердить и ехать, ехать кататься. Начнем. Наша задача, не забываем, топ-15. Ха-ха, корона. Шутник от бога. Давай, шутник, блин, давай, топ-15. Твоя задача в топ-15. Так, не сносить, не сносить. Да, ёберный, театр уже снес. Так, вот. блин я не завидую блин гонщикам на самом деле потому что тут блин, зависит столько там и промажешь все трассу наизусть должен знать но ну, как любой гонщик но ну, вот здесь прям это капец как важно так Ой-ой-ой, блин, я бы кивет бы сорвался бы. Вроде бы слишком плохой опыт. Оп. Так. Сейчас... сейчас Ай -ай -ай -ай. блин, ты твою налево. Так, кажется, мы в топ-15 Здесь въедем, то только если поможет Чудо Блин, надо раньше тормозить Блин, у меня уже повреждена машина Так Не, ну может, если я сейчас поднастрою, бы Точно в пятнашку въехал, Но, ну... А, классно Я еще респот, ну, собственно, зачем-то После что, блин, совсем не въехал, а либо из этой ситуации не выйду. Так, выровни машину, пожалуйста. Блин, серьезно? Я взял в кивит, улетел. По идее, в реальной жизни бы он уже давно бы там бы бы И на этом гонка бы закончилась. Опа, хорошо. Давай, давай. Ой, хорошо. Походу мы нашли, нашли, нашли, нашли. Ай-яй, блин, нашли свою, свою гоночку. Господи, почему у меня машина разваливается? Я же совсем не сношу себя. Да твою налево. А в поворот въехать не могу. Блин, да что ж такое? Ну давай. Да класс, у меня машина зацепила, Так, Супа, как там сделать рестарт? Как рестарт сделать? Так, минут 3, 3, минуты 46, у меня повреждена вся машина. Скорее всего, я уже в 115 не войду. Ну ладно. Ну, давай. Ай. Твою мать опять респаун делать. Так, давай. Еще раз. Так. Господи, это... Самый худший заезд, который только можно придумать. Ладно, простите. Простите грешного, все-таки первый раз только сел, заорали. Дайте мне практики, я тут начну всех рвать. Так, отлично, прошли поворот. Так, а дальше. Блин, у меня машину сносят. Вот о чем, вот чем проблема. Я же повреждение не выключу. Потому что я боюсь, если я не выключу, так неинтересно будет. Так. Блин, это да проблема, потому что я даже из столба не выехать не могу. А, по-моему, это что, я не настроил, чтобы я обратный ЛТ сделал. Так, ну что, едем дальше. Пять минут! Теперь наша задача выйти из десяти. А, понятно, помощник сработал. Машина у меня совсем перестала работать. Она же скорость не набирает. Обидно. Обидно. Но это за мои ошибки расплата. Так, зато идеально в повороты въезжает. О, вот так вот надо уезжать все повороты, а не только один. Давай, давай, давай, давай, детка. Детка, кто то говорит в 2020-м? Давай, бейба! Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Хера, херач, херач, херач, Давай-давай, выезжай из этой... Машина вся повреждена, все Ведро из говна и палок едет На финиш и Не знаю, еще выйдет ли из 10 минут или нет, надеюсь, выйдет Да блин, не срывайся! опции я забыл как у меня на который контролируется чтобы я газ назад делал а -а -а -а -а -а -а так понятно так 7 минут у нас все это длится чудо еще 10 мы все-таки умудримся выйти так Так, оп. Ой-е-й-яй-яй, куда ж ты улетел, братец кролик, ты мой? Давай, давай, давай. Хорош. Десять минут, десять минут наша цель. Так. Сейчас, секунду 10 Десять... секунду на что секунду на то чтобы проехать а чё штурман молчит так все кажется у нас есть все-таки шанс доехать за 10 минут Машина, конечно, мой прижимает, что неудивительно. удивительно. Тут много насмотрелось. Ну доедьте, пожалуйста, до Все, у нас без 10 минут, слава богу, вышли. Блин, я даже до финиша не могу нормально доехать. Зашибись просто. На грани было. Чуть-чуть минуты. И доезжаем. 10 минут. А, господи, сколько я отстал от лидеров, мне интересно. У, <п Як -2> <п Як -2> минуту 20 а о чем вообще? Господи, как я должен... А Топ-15, что мне нужно было сделать. А мне нужно было минимум скидывать минуту 40 с этого моего результата. Да, замечательно. Гениально. Так, ну кажется, у нас не получилось. Ладно, попробуем третий трек. Итак, в третьей гонке мы решили... Итак, в третьей гонке мы решили все-таки взять легенду Веролины Гонок, гонщика Ситроена, многократного чемпиона мира и еще кучу, кучу регалий, которые присутствуют в мире автогонок, Себастьян Лев. Не знаю, поможет мне это или нет, войти в ТОП-15, но у нас предпоследняя трасса, это трасса Зуерталь, находится она в Германии протяженностью 6,5 километров, и я надеюсь въехать топ-15, потому что то, что было до этого, это вообще никуда не годилось. Эх, я об этом говорю, а мне стыдно. А, опцию. Чуть-чуть шторма, но можно давить. Так, отлично. Ну что, начинаем? Так. едем ехать будем очень медленно, так что не обессудьте. Мы до этого ехали не, конечно, не быстро, но сейчас особенно хочу. Я не могу позорить Севастиана Лева. так она постреливает конечно сильно что-то я под шаманил хорошо там так не страшно так понятно Просто проблема в том, что я начинаю разгоняться, а потом в поворот уехать не могу. Так, ой. Блин, уже что-то накрылось. по трансмиссии, трансмиссия, если я правильно помню. Все, короче, сносим на своем пути все фонарные столбы. Точнее, это все-таки таблички не фонарные столбы. Все, не паникуй. Не паникуй, не паникуй. Так. Ой, хорошо въехал. Браво. Браво. Просто спокойно, все, спокойно. Все хорошо, проходим. Редболз, здравствуй. Спасибо, спасибо. Шикарно поворот вошел. Так, а аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Блин, все-таки столкнулся. Аккуратно, аккуратно. Господи, у меня ощущение, что я по фейерверкам еду. Это не мой двигатель. У меня вместо двигателя фейерверк какой-то. Отлично, отлично. Время пострелять между нами, пальба. Поп-поп-поп-попадаешь, па -па -па -па сердце остаешься там. Морали. Бен, едем как здесь, как медленно. Ну, есть, yes, это все, все делать того, чтобы показаться не самое плохое время. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, едем, едем. Так, ой. Резкий поворот. Так, ой. Хорошо. Так, еще один рыбу проехали, все, сейчас едем на финиш. На финиш едем, едем, едем на финиш. Все. Так, ну надеюсь, пятнашка пятнашку попал. Только не двадцатый, пожалуйста. Блять, опять двадцатый. Ну, кстати, я проиграл всего лишь. Сколько? 4.17, 4.24, я проиграл 3.6 секунд. Ну, 6 секунд, знаете, не так плохо. У меня есть последние гонки. шанс все-таки зацепиться за очечки 15 места, хотя я сомневаюсь, потому что разрыв как бы 4.24, а там 4.15. Да, не то, конечно, что я ожидал. Так, последний спецучасток мы проведем во Франции на исторической родине Себастьяна Лёва. И у нас трасса называется Сото Шелза. Я, конечно, неправильно произнес, но да ладно. И надеемся, что мы здесь войдем в пятнашку, ну хотя бы не двадцатые приедем. В общем, очень надеюсь. Начнем. Последний, последний. Все, заряжаемся. Войтенко завещал, надо правильно заряжаться и потесать назад. Так, начнем. Фух, давай. Полная консультация. Вообще, я выбрал участок не самый большой, он 2,9 километра. То есть там время будет буквально маленький, очень, очень быстро. Так. Тем более по факту это городская трасса Если так подумать Это просто в деревушке сделали Блин Здесь проблема в том, что Может быть не, раз... не разогнаться Здесь надо очень сильно Перетормаживать Сейчас говорит, а я не могу понять Вообще, что это за повороты Хочу скорость поднять Но только я понимаю, что не въеду Так, ну пожалуйста, хоть здесь можно буду не 20-й. Блин, я въехал в пятнашку, как и хотел! Ну так, ну смотрите, мы задачу минимум-то выполнили, можно это... Скинуть руки. Какой же кринж. Ехали мы еле-еле в пятнашку, если бы я на секунду бы промедлил бы, я был бы шестнадцатый. Но как я хотел 15 пятнадцатом въехать, так я в не въехал. Если бы подъехал бы быстрее, я бы... Все-таки приехал бы быстрее. Мои, кстати, большие гонщики, как видите, Роберт, Роберт Кубица 13 Юрий Протасов 10-й. Хорошо, все нормально, Себастьян Ажье 1-й, но К кому, какая разница? Я приехал 15-й, я, я все, я заслужил. В общем, с вами был Дэн. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте вот такие пальчики. Не забывайте, что любой комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Alerts есть внизу тоже в описании. Всем до скорой встречи и надеюсь мы увидимся в следующем видео.